Всем привет! Компания на газу.ru. Очередной монтаж ГБО Черри Тига 7 Pro. Монтаж ГБО закончили. Под капотом у них. Вот такая история, что вообще ничего не видно. По идее. Ну, парни, пистончики уже и ничего не видно. А, редуктор поставили. ОМВЛ HP CPR форсунки ОМВЛ Джемини well, блок управления рядом с штатным блоком управления вот диагностическая фишка вот так под капотом после Короче, ничего не видно заправочное устройство в лючке бензобака по желанию клиента баллон на 74 литра с мультиклапаном класса Европа. Все, штатно он встает, закрывается кнопка переключения в салоне. Катинка встает вот так. Сейчас сделаем настройку, прокатимся и. В принципе, все. Вот, кстати, фильтры все видны. Тонко очистки. Машины довольно часто на данный момент приезжают. Такие, если интересно, приезжайте на установку, консультацию. Покажем, расскажем все. Пропан, метан, ремонт ГБО. Компания на газу. .ру. Всем пока.